Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто, если еще не подписались, то подпишитесь. Видосики выходят не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, они есть и есть достаточно интересные. В этом же видео хочу вас познакомить действительно с уникальнейшей программой которая в первую очередь была создана для Samsung. с помощью этой программы можно разблокировать аккаунт google если он заблокированный samsung аккаунт можно изменить регион вашего устройства samsung конечно же надо на сайте смотреть поддерживается ваше устройство или нет но мой galaxy s21 ultra знаю что 22 тоже без проблем все меняется здесь вы можете посмотреть какой у вас регион что у вас там есть, короче, есть ли рут-права или их нет. Вообще много-много чего все это здесь есть. Вообще, если объяснять каждый пункт, то это видео будет большое. Вы можете также на нем, как здесь сейчас показано, прошить ваше устройство Galaxy. Ну а теперь давайте кое-что проверим. Вот так ваше устройство, естественно, должно быть подключено к компьютеру. В моем случае это ноутбук. Естественно, нужно будет дать разрешение вашего смартфона, чтобы подключалась USB-отладка, там, ТД и ТП. Короче, есть подробная инструкция, кстати, как пользоваться именно в плане, в плане, в плане изменения региона. В описании видео положу эту ссылочку. Далее, дорогие друзья, здесь также можно э, работать с приложениями XeO, вернее, со смартфонами XeO, LG э, и вообще Android. И то же самое все там меняется. Кстати, э, допустим, если касаемо конкретно вот Android, можно даже проверить... Здоровье батареечки устройства. Вот если вы берете БУ-батареечку, вернее БУ-смартфон, то можете проверить. Ну, а в целом, конечно же, как ни крути, это больше для Galaxy, для наших с вами аппаратиков. Вы тут все сможете сделать. Даже русифицировать э, смартфон ну Galaxy. Или любой другой. Но ну, Galaxy 100% можно будет изменить язык. Допустим, если у вас там нет русского языка, вы с помощью этой программки точно сможете это сделать. Как я уже сказал, в описании видео будет подобный видосик о том, как изменить регион. Проходите, смотрите и пользуйтесь. Спасибо, до свидания.